Армии, да, типа? Вот смотрите, мощь русская армия, вроде шлем, да, тактически военный, да, и вой да. Ну, смотрите, все как надо. Хоп, нахуй. Консервная Хоп, китель, банка, Консервная банка да. 30-го года, блядь. Вторая армия мира, сука. И уже прошитая. Вот это приподав, она ему уже. Мы уже встретили, она ему уже не надо. не надо. Вот это, сука, вы черки, я ебу, блядь.